Однажды я была на обучении. И женщина примерно 65 лет показала в конце обучения стопку дипломов. А каждый из них был толщиной с сертификат. То есть в этой стопке я даже не представляю, сколько было обучения. Uh, чтоб 20-30, наверное, точно. И я бы, наверное, не очень удивилась, если бы это был uh, человек, практикующий в том uh, подходе, который мы изучаем. Но при этом человек uh, был обычной пенсионеркой, uh, жила вместе с мамой, неустроена личная жизнь и кошки. Классика практически жанра. Uh, на мое же удивление, зачем? Она ответила очень просто – это для себя, а, возможно, действительно, да. А, у, у людей же ведь разное хобби. Вот у нее такое хобби — обучение. А, ей что-то интересно, она что-то изучает. А, я видела человека, у которого пять высших образований. Все бы ничего бы. Каждый раз, наверное, человек надеялся, что это образование ему принесет счастье. Но когда мы с ней встретились, это снова женщина была, она сказала интересную вещь. Если бы я могла начать все сначала, я бы выбрала совершенно другое образование и пошла бы развиваться в совершенно другую область была права, она назвала ту область, она совершенно отличалась от той, в которой она сейчас была кандидатом на... Нет, профессором, извините. Угу. Так вот, не так давно я стала замечать, что в консультирование приходят молодые люди 22-24 лет. Они приходят с запросом «я не знаю, как жить, я не знаю, что делать, ничего не хочется» и тому подобного рода вещи. Просто беседа выясняет очень интересную вещь. У человека с родителями не очень хороший контакт. И пока человек был в школе, в институте, там есть система оценивания. Пятерку получил ты хороший, двойку получил ты плохой. Да, конечно, нам пытаются объяснить, что нам, у нас оценивают знания, но к огромной печали все наше воспитание строится на том, что если у тебя плохие оценки, все, конечно, догадываются, что оценили твои знания, а не тебя. Но почему-то. Плохо становится тебе. Соответственно, выводы делаются очень быстро и очень просты. Так вот, все бы ничего бы. Казалось бы, какая прелесть. Ты выходишь в жизнь, здесь уже нет системы оценивания. Но вот тут-то как раз-таки человек потерялся. Становится совершенно непонятно, я какой? Я хороший или я плохой? Более того, оказывается, что на работу нужно не только устроиться, а еще ее нужно работать и там есть требования к работе и тут начинается еще интереснее, чем в институте. А, надеюсь, все слышали, что у нас сейчас образование очень ужасное, и ничему не учат и так далее. Так вот, работа, оказывается, приносит еще большее разочарование, чем обучение. Человек приходит, куда его взяли, и выясняется что работать надо не так, как тебе хочется, а так, как надо работать. И тут начинаются такие интересные вещи. Нет, вы знаете, мне в принципе моя работа нравится. Надо слушать образование. Но я не хочу делать это, это и это. У меня вот это не получается. Да, я согласна, когда вы работаете 2-3 месяца, полгода, то, скорее всего, действительно у вас что-то не получается. Здесь только два момента. Либо дать себе время, либо ныть и плакать. А вот, уходить с работы... Есть такой закон математики, от переменами слагаемых сумма не меняется. Хотя, впрочем, иногда это помогает, особенно в работе, если мы берем ее. Но... Что-то мне подсказывает, что если человек после института устраивается на работу, то если он каждые 2-3 месяца меняет работу, вряд ли он там что-то новое подчеркнет на этой работе. Что в этот момент можно сказать молодым людям? Спросите у своих коллег как они чувствовали себя, когда только пришли на работу. Возможно, вам будет легче, узнав о том, что вы не одиноки. Что практически каждый человек, начиная работать на какой-либо работе, испытывает разочарование. У нас практически всегда ожидание лучше, чем реальность. Очень мало людей создают для себя картинки ожидания хуже реальности. Более того, мало у кого это получается. Обычно мы создаем некие для себя фантазии в положительном ключе, нежели в отрицательном. Неудивительно, что потом разочарование наступает достаточно быстро. Более того, каждый уверен, что ну, я понимал, что будут какие-то трудности, но тут же совсем невозможно. И плюс еще к этим трудностям, требованиям подключается так называемое отношение, То есть у начальника какой-то характер, у коллег тоже разные характеры. Кто-то со мной поговорил дружелюбно, кто-то со мной вообще не поговорил. И человек все это принимает на свой счет. А вот тут я вспоминаю очень хорошую фразу, как говорил мой психолог: на свой счет надо принимать только день. Так вот, когда человеку становится не очень хорошо, это мы сейчас идем дальше, чем 22 года, ему кажется, что он чего-либо не знает, и тогда что-то мне подсказывает, что люди начинают учиться 25, 30, 35, 40, 42, 45 лет. Почему я говорю про эти даты? Я думаю, об этом я сниму видео отдельно. Но именно в эти даты наступают так называемые кризисы возраста. Понятно, что не все они подписываются под средний возраст, так называемый кризис среднего возраста. Но, тем не менее, это те периоды, когда у человека жизнь может поменяться. Но, как я уже сегодня говорила, можно всегда сидеть и плакать, ничего не делая. И находя очень много оправданий, почему вы находитесь там, где находитесь. В этом в плане «Мне всегда нравятся слова Лебедева. Как себя мотивировать? Никак, оставайся ржутой». Извиняюсь, из песен слов не выкинешь. Итак, если вы много учитесь, подумайте, вам действительно не хватает знания, либо не хватает оценивания. Если не хватает оценивания, посмотрите на себя в зеркало, оцените себя сами. Вам же уже есть 18. Я думаю, с этим вы сможете справиться. А остальные люди, они оценивают себя, хотя вам очень хочется, чтобы они оценили вас.